день, с вами компания Alter Air. Закончили монтажные работы по системам вентиляции и кондиционирования еще в одной квартире. Вентиляция организована с помощью приточно-вытяжной установки от одного из лучших брендов на рынке. Майка серии VS 320КВ. Чтобы не занимать место в жилых зонах, установка размещена на балконе. Воздухораспределение реализовано по принципу забора воздуха из грязных зон, ванная комната, санузлы, гардеробная, кухня и подачи свежего воздуха в чистые зоны, спальня, и гостиная. Система кондиционирования построена на базе мультисплит-системы. От ведущего производителя таких систем Daikin. Система состоит из наружного блока 5MXS-90 и внутренних двух настенных FTXS-32 и одного канального FBA-60. Настенные блоки размещены в спальных над дверями. Канальный блок установлен в санузле. Внутренняя решетка для этого блока была изготовлена под заказ для реализации дизайнерского решения комнаты. Ее особенность в необычно большом размере. Ее длина составляет около 6,5 метров. Подбирая внешние вентиляционные решетки, мы взаимодействовали со смежными организациями для соблюдения гармоничности фасада здания. Были размещены решетки производителя Model, а также решетка украинского производства. Наружный блок мультисплит-системы установлен в нише от застройщика. В одном из помещений квартиры расположена распределительная камера, благодаря которой все воздуховоды работают в балансе. Монтажные работы были выполнены за 10 рабочих дней, а проектная часть, включая все обсуждения, заняла 22 рабочих дня. На данный момент наша часть работы в этой квартире закрыта. и все системы темы готовы к долгой, а главное эффективной эксплуатации. С вами была компания Alter Air. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока!